Эй, <смех> а -а. <смех> hey, всем здорово, ребята! С вами Янкарий, и сегодня со мной кушать. Здорово! В принципе, как обычно, потому что <смех> только он может вытащить в Майнкрафт, а сегодня у нас снова битва столбов. И это уже третья часть, ребята. У кого больше столб, у кого больше болт, ребята, просмотрим. Давай. И у нас есть приветствие. Нажимай. Куда, добро пожаловать на мою карту, которую я украл из интернета. Ну, переделал. Даже нет, это я типа, я просто заглотнул и это. Понял? Да. Но переделал, правил. Но переделал. Но переделал правила в жопу. Итак, Итак, Итак, знаете, карта средних размеров. Рекомендую поставить таймер на 6 минут. У нас будет 8. На карте очень много телепортов. Кар карта сделана специально для Янгари и Кушавил. На этом все. Удачи. Е Ей, ребята, у нас, как обычно, наш стартовый набор. И кнопочка, чтобы начать. Кнопочка, чтобы начать. Ну что, ребята, мы уже поехали, все прячем, прячем, прячем. Фу. Опа. Кстати, комната очень даже красиво выглядит, очень классно выглядит. Мне да. хочется уже начать, я, кажется, даже знаю, где ты уже будешь прятать блоки. Ты не знаешь Так, у тебя же снова синие блоки, да? Да. У меня, как обычно, фиолетовые. Почему? Потому что фиолетовый, это мой любимый цвет, ребята. Это мой синий. любимый цвет, и я его просто обожаю. Так. Так, ты где там? Ты уже я еще, я да? нигде. Ты прячешь, да? Что нашел? Вот это я нашел. Я тоже такой нашел, братик. Ты ля не представляешь. Или представляешь, но ты не найдешь, не найдешь. Потому что я тоже, между прочим, очень даже хитрожопый. Так, я вот думаю сделать тебе подсказку. Нет, я не буду делать тебе подсказку. Это ж я. Это ж как бы я. Да, это ты. Поэтому я подсказку тебе делать не буду. Так. Я потерялся на карте уже. Я вот. тоже потерялся. Но это не важно. Я сильный, я справлюсь. Я самодостаточный. Молодой человек. Ч человек. Так. Слушай, я чувствую себя просто какой-то мышью, я просто чувствую себя мышью, Мышь. которая бегает и ныкает свой сыр, я даже вот, ну у меня другие мысли в голову не приходят, я просто чувствую а ты что на... А на, я... на кровати делаешь, что? Ты что на кровати делаешь? Я видел, ты прям на подушке прыгнул. Ладно, слушай, карта, конечно, классная, но вообще, как будто чего-то здесь не хватает. Как будто маловато, как будто маловато чуть-чуть. Кнопки подписочки здесь не хватает. Да, вот именно, серые кнопочки, ребят. Если вот красная кнопка, вы так ребят. Потому что, ну, так нехорошо, я считаю. Так не гоже. Исклюзивный контент, контент только вставлять. здесь. Всегда, всегда нужно, нужно, я считаю, делать... Все настолько классно, насколько это только возможно. Так. Вот это место. Вот это место? Да. Так, это ты где-то в кровати нашел? Нет. Нет? Ну, слушай, тогда неинтересно. Значит, не вот это место. Значит, ты еще не дорос, еще не твой уровень. Не твой уровень, дорогой. Не твой уровень, дорогой. Блин, как же мы на самом деле с тобой похожи. Думаем, я уже нашел один твой блок. Я помню. Ты откуда-то телепортировался вроде, но ты топил меня туда. Что один? Ой, какой я хитрожоп. Я в паутине застрял, это убивает очень много времени. Ты застрял? Да, я застрял в паутине. Ой, как круто. Ой, как классно. Спасибо, спасибо, что ты застрял. Спасибо. Просто красава. Красава. Так. Угу. Так, ого! Уф, вот это место, вот это крутое место. Слушай, ты когда говоришь вот это крутое место, я прям начинаю задумываться и побаиваться. Я начинаю задумываться и побаиваться. Побаиваться? Да. Но, но, но, я ничего не боюсь. У нас всего 4 минуты осталось. Вот этого я боюсь. Вот этого я боюсь. Это -то я тогда тоже боюсь, потому что у меня еще 7 блоков. 7 блоков? У тебя целых 7 блоков? Да. У меня. у меня больше. Мы с собой поход на то ли одинаковый. Ну, с собой поход на то ли одинаковый, подумаем. О, один твой блок. Я знаю, где ты. Мне кажется, я уже знаю, где ты. К сожалению. Лучше бы я не знал. Блин, лучше бы я не знал. Просто реально. Но тут, кстати, много нычек, конечно, на этой карте. Но они, знаешь, какие-то... Ну, могло быть лучше. О, молния там где-то. Вообще все странно да. как-то. Тор просто рвёт и мичит. Зевс, Зевс точнее, хотел сказать Зевс. Зевс. Это что? На самом mm. деле мы с тобой можем очень много раз перепихнуть, <сcem> <сcem> <сcem> <сcem> <сcem> пересечься. <сcem> <сcem> так, не важно, это уже не важно. Ты, диссес, is... не слышал? Так, тут есть одна нычка, в которую я безумно хочу попасть, но не знаю как. Это меня очень сильно напрягает. Так, у нас 2 минуты 40 секунд. Так, ну я думаю, если мы с тобой прячем... А ты хитер, взял просто блок по мейм, поставил и все. Ну я пройти не мог, я подумал, такой, ну надо, надо поставить, надо поставить, думаю. У меня, а блоки, взял кончились. И поставил. У меня блоки кончились уже. У, у тебя блоки кончились? Да. А у тебя? Ну слушай, может ты тогда в встанешь, чтобы все честно было? Или как? Или нет? Или в жопу тебя? У меня есть, у меня есть гениальная идея. Гениальная? Слушай, ты по-любому найдешь огромное количество моих блоков. Не знаю, я хитрый, я, я просто возьму тебя хитростью. Я считаю, что я смогу взять тебя хитростью. Ну карта большая. А? Карта большая. Да, да, это да. Она очень большая, я бы даже сказал. Но хитрость я более чем уверен, что я тебя смогу взять. Если, сколько у тебя блоков осталось? Три. Давай напрячь, и тогда я обновляю таймер. И мы с снова идем искать. Окей. Уже блоки. Что? Уже блоки пойдем искать. Уже... Ага, понял, понял, понял. Да, я взял, мне у тебя осталось 20 секунд у меня осталось. Да. Ну, я все спрятал. можете телепортировать меня, в принципе. На начало телепорт. Ну. Давай, давай, давай. Вот где вот вот. Так. Ну, где, Вот это Так. я, в принципе, на это ковре. Он... зовут. Вот. Так, теперь вот. что у нас? Так, возьми в руку кирочку, чтобы я знал. И ставь. на ну, 10 минуточек, наверное, невидимость. На 10 минуточек? Да, да. Не, не, не, давай не на 10, давай, может, 5 минут. Давай секунд. Плюс 4 секунд. Плюс-минус. Плюс-минус... А... Поехали? Вот он я. начал ну, Раз. Два. два три. три. Шесть минут у нас есть. Я не смог тебе ударить. Ой, я вижу еще один твой блок. Если следует там, там еще один. <свят> Это, <свят> Это блок на карте. Да-да-да. Блок на карте. Я не буду видеть, сколько у меня блоков. Не знаю, почему я так захотел, но я так захотел. Просто не хочу видеть, сколько у меня блоков. Ой, еще один блок. Да ладно, ты уже нашел мои блоки? Слушай, я не помню, где все твои блоки. Блин. О, а ты как блок так? Но я, кажется, знаю, где ты мог спрятать. Я понял, что тут тоже хитер бегал по лабиринтам. Ну там есть твои блоки. Это я знаю процентов. Да. Потому что я видел его неоднократно. Так. Блин, я даже... Я растерялся. Я не знаю, куда мне бежать. Нет, я знаю, куда мне бежать. Я знаю куда мне бежать где сто процентов есть твой блок я тоже знаю куда бежать так лучше жаловать я зайти. уже не знаю куда бежать жаловать можно зайти тут могут быть твои блоки что ты в лабиринте делаешь а ты в кровати да да ищу блоки аналогично а зачем ты ищешь мои блоки чтоб тебя победить в третий раз в третий раз в третий раз хочу тебя победить уже в третий раз чтобы тебе неповадно было почему потому что в целом ты в майнкрафт играешь лучше меня и я завидую и я хочу хоть в чем-то превосходить твои умения говорю тебе честно признаюсь так сказать но в этом режиме может быть и ты силен возможно возможно Mm. Я просто, я, я беру хитростью, понимаешь, в основном, я просто в основном беру хитростью. А я упал, это, вот это плохо. Я, я слышал, как ты упал. Я думаю, что хитрость это мое преимущество. Может быть. Какой-никакой. Может быть, может быть. Немного, но хитростью я могу чуть-чуть вытянуть. Потому что другого не дано, к сожалению. К к Слушай, ну да, блоков достаточно много для такого количества объектов вокруг. Возможно, нужно было даже меньше блоков выдавать, но ладно. Карта рассчитана для такого. Да, да. Блин, надо было кладку делать, наверное. Надо было кладку делать. Надо было бы, надо было бы. Так, о, какие лабиринты неприятные. Но благо мы знаем лайфхаки. Лайфхаки из TikTok, которые нам не помогли. А, не помогли, кстати. Если бы не этот лайфхак, возможно, я бы побежал в другую сторону и не нашел бы твои блоки. Зачет, зачет? Так, ну и ты мои блоки здесь нашел. Здоровой. Капец. А, ты здесь где-то? Ты где-то здесь. О. А, дай блок. У меня нет. Чего? <свят> Думал <свят> сработает. Я даже посмотрел в сторону специально для этого. У нас за минуту. Ого. <свят> а, нет. Путина. Ах ты жук. Лешоу паутин, да? Я тебя понял. Хитрый, хитрый какой, Я хитрый, да, я знаю. А как тут сломать блок? Ладно, ладно. Я тоже хитрый пойду. нормально нормально я тоже смог хитростью немножечко тебя так ты наш шка... наказать ты на шкафу был да? Ты на шкафу был забрал да да ладно а ладно вот это я сейчас трачу время это я капец сейчас трачу время а это я где так какое место Круто. а ой а, ой, ладно. Не важно. Так. У нас осталось минута. У нас всего осталось минута. Так, напомни, сколько блоков было? 24. Блин, ну все, походу, сегодня проиграл я. Да нет, я твой блоков почти найти не Я нашел только в начале в лабиринтах и все. Блин, я в лабиринтах, возможно, не все твои блоки нашел. Скорее всего, так и есть. Я пойду время по лабиринту. Да по-любому ты здесь спрятал, я залезть не могу туда. Ну камон, капец. А нет, ты здесь не спрятал, ты похоже тоже сюда не смог залезть. Или нет? Да нет, по-любому здесь. Серьезно, здесь нет твоих блоков? О, нет, нет, нет. Вре сколько время? Срочно. 14 секунд. Да. да. Мон. Тут нет твоих блоков. Ну все, я даже, просто я зря пытался, потратил да. время. Нашел, нашел. Все время О, кончилось. Успел. Ну что, давай я тебя телепортирую. Да, давай, давай, давай. Ну что, давай? Прямо здесь вот. Давай прям здесь. Давай, поехали. А, молоко же есть, молоко же есть. О, так сразу непривычно смотреть, слушай. Все. Ни хрена то полетел. У тебя все? Да. Ой. Ну ладно, плюс один сделаем. Да ты серьезно? Еще тут. Ах ты жук. Ты не выиграл. Слушай, а где твои блоки Мои? были? Смотри. Вы же самую банальную нычку покажу, пойдем зубы. Даже гейммод. Креатив. Креатив. Так, давай. Смотри, сам банальная нычка. Она типа не здесь была. Идем, идем к ковру. Ковер и сюда вот. Блин, а, Нет. нет нычка. Я в ковре потерялся. Подожди, ты в ковре блок сломал свой? Нет. Ты где-то помнишь мой блок над твоим а, стоял? Иди сюда, вот, И, иди по нику. Я, я здесь, кстати, не был ни разу. Смотри, раз, два. Целого, да, которые могли это, меня... Это, это, телепорт. это телепорт был. Потом, ну, ты вот тут вот был, да? Вот тут был. Ты, ты где? Я тебя не вижу. Ты, а, здесь Да, да, да, я сломал. Потом где еще был? Я помню, где-то я поставил прям. Дожди, я просто не понимаю. А, Помнишь, я где-то внизу поставил свой блок на твой блок? Угу. Вот, а где это? Вначале. Но я не ломал. Я нет. бы сказал, я его не нашел. Ты, походу, хитрожопый. Нет, и, как, нет, вон, нет нет, нет, я его. На записке посмотришь, у меня его не было. Смотри. Налишь, куда идем? Иди сюда. Тут, вот, вот в кровати я искал. Смотри, тут прям банальная нычка прям сходу. Блин, за тут уже сколько здесь два блока. Блин, эти два блока могли, кстати, меня очень кровати. даже продвинуть. Кровати. Хотя бы на ничего а, а ты в кровати все видно обыскал? Ну, что мог? Что мог нашел. У меня времени не было. Да, ты там, значит, залутал. Все, подожди. Ему спектатор, я облечу все проводить. Вот тут я один твой блок не нашел. Ты нашел э, телепорт в клавиатуре? Да. Я там Блин. все залетал. Да. Козел. А ты... Я думал, ты не будешь по ней пробегаться. Я случайно не прыгнул Ну вот ты, ты кстати э, нашел как попасть в картину? Какую? есть в картину попасть можно. Смотри, тут вот был? эти картины. У меня, короче, когда ты далеко от них отлетаешь, картина пропадает. И ты видишь дырку. Mm -hmm. Вот. У меня было так, и в итоге ну, я не нашел, как сюда попасть. Ты... Так. А, стоп, а. да, я у тебя забирал. Так. А, вот, вот, сам банальничка. Я, я тебя ч... не вижу. Смотри, вот он, я сзади, сзади, сзади. сзади. Так. Самая банальничка. Пей <laughs> найдешь. Блин, я тоже. Ну, типа, я искал более замудренные, знаешь. Я, чтоб ты менял, я даже сюда запрыгнул. Вот сюда, вот на третью полку, самый нижний. Типа я по очереди вот и отсюда пытался за банихопить наверх. О, ну тут ты нашел мою ночку. Ну, где-то еще нычка была. Не, я тут вроде все обыскал. Тут вроде нет больше. Ты тут все обыскал. Где еще было? Вот это как... Вот я б сюда рад был бы попасть. Я б здесь да. кладку сюда 8 сделал, мне кажется, ты б сюда не попал. Mm. Где еще ты еще? не Я хотел был. туда, короче, запрыгнуть. Вот, но я вот отсюда не смог запрыгнуть на... это фигню. А, это тоже телепорт. Но я не люблю телепорты, я тебе это говорил. Да. Вот, на тебе похуй. Вот здесь, вот я нашел твою жесткую вещику. Телепортируйся. Чувак. Вот здесь я нашел вот, раз блок, два блок, три блока. Ну да, да, я здесь заныкался. Ладно, ребят, ну что же, всем огромное спасибо за просмотр. Если вам понравился этот видос, то можете влепить лайк, подписываться на канал, а также оставить свой просто бомбезный комментарий. Ребят, ссылочка на кушать зовут, как бы у меня есть в описании. Да, к сожалению, к сожалению, я сейчас проиграл, но счет 2-1. Это, не, в мою конец. Пользу Это я, не конец. Я должен победить, братик. Я должен победить. Мы сделаем еще одну игру, в которой я по-любому выиграю. А мы с вами прощаемся. Всем удачи. Всем пока-пока. Пока. -пока. пока.